Так, Я прошу, исправьте, баги на айфоне час лаги. Я как всех хочу играть, пукачелам раздавать, чтобы день прошел отлично. Я сыграю неприлично. 45 пять, опять возьму, и врагов всех разорву. Можно посложнее сделать рейтинг Можно снизить цену на комплекты Дайте нам играбельную среду Лучше на движке Хватит нас кормить уже там Следить вам, брата, братья, на канал подписку вы оформляете.